Очень часто в интернете при обсуждении каких-либо новостей с участием мотоциклистов, особенно с таким ДТП, возникает жаркая дискуссия на тему того, кто становится быстрее. Мотоцикл или автомобиль. С одной стороны, конечно, казалось бы, ну какая разница, кто становится. А с другой стороны, когда вы тормозите что называется, в пол, вы можете как-то уже представлять. Либо вы, скорее всего, догоните впереди идущий автомобиль. Либо к вам сзади кто-нибудь приедет. Соответственно, это может немножко помочь в выборе более безопасной дистанции. Мы с некоторыми посетителями форума онлайнера, а также с ребятами из Минского скутер-клуба решили проверить на самом деле, кто становится раньше. Просто воспользовавшись последними месяцами осени, выбраться на природу, ну и не просто шашлыков поесть, а какую-то пользу миру принести. Существуют две полярные точки зрения. Некоторые строго убеждены, что первым, раньше остановится именно автомобиль. Потому что два колеса, четыре колеса, все дела, более безопасное торможение можно обеспечить. Вторая точка зрения утверждает, что раньше остановится как раз таки мотоцикл. Мол, масса и все такое, резина более качественная. Насчет массы есть один такой момент. На самом деле, как ни странно, но масса в торможении роли не играет вообще. Очень упрощенно можно объяснить, что вектор инерции, благодаря вот этой вот массе, скорости, он, грубо говоря, тащит транспортное средство вперед, не дает ему остановиться. Но в то же время эта же масса давит вниз, тем самым увеличивая сцепление с дорогой. Даже в подтверждении могу показать этот ролик, который возможно некоторые из вас уже видели. Расскажу немножко об условиях. Профессионалы, конечно, будут смеяться, у нас все измерялось, грубо говоря, на пальцах. Перед началом заездов, кто мог, проехался с GPS-навигатором и посмотрел свою реальную скорость. Что такое 60 километров на GPS-навигаторе, то бишь реальная скорость движения, и как она сопоставляется со скоростью на спидометре. В тестировании участвовало 4 автомобиля, 8 мотоциклов и скутеров. Я начну наш хит-парад с, с конца. На последнем или, или лучше нет. Я скажу так, что в номинации Самый длинный тормозной путь первое место заняла звезда Отечественного автопрома. Лада двадцать один, Встречайте Катя Конечно, видео на самом деле довольно-таки эпическое. Вот. Тут характерно показана самая типичная ошибка при торможении. Полностью в упор, нога в пол, глаза выпущены, торможу. На самом деле это, я думаю, что большинству понятно и известно давно-давно, что это самое неэффективное торможение. Я не хочу сейчас вдаваться в технические подробности, но поверьте мне, что когда у вас колеса находятся на грани блокировки, на грани срыва с поверхности, это самое эффективное торможение. Когда они у вас скользят юзом, у вас тормозной путь увеличивается значительно. И, собственно, это видео служит прекрасным подтверждением. Следующее. Одиннадцатое место занял 500-кубовый Макси-скутер Априле-Атлантик. хочу сказать, что апреля Атлантик так плохо тормозит. На самом деле, здесь был показательный пример того, что далеко не все зависит от тормозной системы, от колес, от колодок, от покрытия, в конце концов. Очень многое зависит от мастерства самого водителя. К примеру, вот этот самый участник, первый заезд, Первый заезд у него был длиной в 21 метр. И уже во время последнего заезда он показал результаты 16 метров. То есть, буквально немножко потренироваться, и вы сможете довольно заметно сократить свой тормозной путь. Тренируйтесь, господа, тренируйтесь. Это лучше, чем потом на дороге раскладываться, в конце концов. Хотя... Тренировки тренировками, а тормозная система все-таки играет роль. Следующий участник заездов на Хонде ВТР делал много попыток. Он честно старался делать попытки. Мы даже подозревали, что он, возможно, выбирает неверную начальную скорость. Мы даже отправлялись с ним в паре человека, который показал хорошие результаты. Увы, это ничего не изменило. Он как. Как вы видите, на последних местах у нас были автомобиль. Скутер, мотоцикл. На девятом месте у нас расположился большой такой неповоротливый внедорожник. Он же Land Rover Discovery. потом уже просто А даже тут стоит отметить, что в один из моментов автор попытался исправить ситуацию с довольно длинным, на его взгляд, тормозным путем. О да! Ты самый лучший! Пять метров! Это вообще всех ворвал! На восьмом, на восьмом месте расположился мотоцикл Yamaha Diversion, самая что не есть честная 600 кубовая модель. Следует отметить, что здесь ситуация была очень похожа с макси-скутером, который увидели в начале ролика. Автор вначале показал такие себе довольно средние поверхностные результаты. 19 метров, 18 метров. Но уже под конец, уже под конец видно было, он уже начал чувствовать, перестал бояться, пожалуйста, 14-15 метров. Поэтому друзья, мотоциклисты, скутеристы тренируйте торможение. А сейчас хочу показать вам заезды человека на довольно старой, хотя и бодренькой такой аудюшке. Заезды были ничего такие, но он так хотел быть лучшим. <свистрия> Нельзя, конечно, его в этом обвинять, но... Нам в самом начале пришлось с его результатов вычитать по несколько метров. <музыка> <музыка> Причем что интересно, он пытался ехать как с включенным АБС, так и с выключенным. Результаты с включенным АБС были получше, но не так, чтобы сильно заметно. Метр, полтора метра может. Шестое место. Шестое место у нас за Макси-скутером Suzuki Burman 400. Первые заезды показал довольно хорошее торможение. И вот только в конце почему-то сдал позиции. Случайность, но если бы он сохранил такую же динамику торможения, как и раньше, возможно, он был бы в нашем хит-параде на втором и третьем месте. Но, увы. На пятом месте Volkswagen Polo. Собственно, автомобиль, который на всех присутствующих произвел, наверное, наиболее приятное впечатление по торможению. Да, а наш, да? <свят> да. отлазно, да? И вот мы уже подбираемся к вершинам нашего хит-парада. На четвертом месте Сузуки Бандит. Ай, молодца. <свят> Все. <свят> Все, нормально. Давай, давай, Пусть вас не смущает туман Просто его заезды проходили уже после окончания всех стартов И ребята уже успели немножко расслабиться Пришла осень, пора жечь резину и все такое Итак, теперь три наших финалиста. Третье место Самый большой на в настоящий момент Макси-скутер Сузуки Бурман 650. Причем следует отдельно отметить а, наличие АБС. А где бы я? за делом, да? что Вначале, даже, как вы могли видеть, наличие АБС вызвало определенные вопросы. Но, в принципе, это может объясняться разными факторами, в том числе и особенностью устройства того же АБС, с эффективностью работы. Например, грамотный водитель без АБС в идеальных условиях затормозит все-таки немножко быстрее. Но, с другой стороны... АБС позволил обеспечить довольно-таки стабильные показатели. 15 метров, 14, 13, 16. То есть все в одном диапазоне. Ну, и теперь второе место. Ваш покорный слуга. Piaggio X9 500. И Поэтому. О, о, о. Костяк, костяк, ко. Могу прокомментировать от себя Я проезжал либо Я останавливался за 13 метров Либо у меня дистанция растягивалась Вплоть до 17 метров В какой-то момент когда ты от начала траектории до конца траектории нормально, четко тормозишь, у тебя получается маленький тормозной путь. Если вдруг, где-то, в какой-то момент у тебя блокируются колеса, ты отпускаешь, чтобы не допустить падения, тормозной путь тут же увеличивается на пару метров. Это еще один довод в сторону АБС. Ну, и первое место. Самое... Веселое место. Почему веселое? Потому что, когда он первый раз проехал, мы не поверили. Мы заставили его проехать еще раз, еще раз, еще раз. Мы его заставляли проезжать, наверное, чуть ли не со всеми, кто участвовал в этих заездах. И, как ни странно, сказали ему, Латуха, мы тебе не верим. Давай ты проедь вот с тем мотоциклом. Он взял и проехал. И показал еще лучший результат. А мотоциклист ухудшил свой результат. <с> вот и кому верить, спрашивается. Потом, уже обрабатывая все результаты, я его сравнивал с очень многими участниками. Я сравнивал скорость, я их пускал вместе, параллельно, по раздельности. Где нас обманывают? <с> Читер со чистой воды, но... Я думаю, что все относительно честно, хотя один из результатов 10, 10 метров торможения со скоростью 60 км в час вызывает сомнение. Белоток, ну только не наверните, а. А, дефектор! Pues вот, вот сейчас я это записывать не буду, потому что это читерство чистой воды. Вот сейчас возьми GPS Сбрось, датчики, поедьте и покажи мне, что у тебя у тебя максимальная скорость была 60. Понимаете? Мы не могли этому поверить. Я да я до сих пор слабовато верю. Между прочим. Чисто из-за него у нас едва не произошло падение. Сколько там молотухи, посмотрите? У этого 15, да? Ямаха 15. Так, диверсия 17, 10, 7. 10 метров. Что, 10 метров? 10, 10 метров. Убейте его кто-нибудь. Он нам всю статистику портит. Ну и в заключение. Хотелось бы... Пару слов еще сказать. Ребята, вы видели рейтинг. На первые первые четыре места занимает мототехника. У меня есть предположение, почему получилось именно так. Дело в том, что в мотоцикле тормозная система представляет себя довольно-таки метр-два метра шланги. Ты нажал, у тебя сразу раз, на колодке передалось давление. В автомобиле же, представляет себе размер автомобиля типичного, это довольно разветвленные системы. И пока ты нажал на педаль, пока она все пройдет, возможно, вот эти вот доли секунды, они и дают дополнительные метры. Следует еще принять во внимание тот момент, что тут, на наших что тут, на этих заездах, мы все были готовы. Мы знали, что мы приезжаем к линии, мы тормозим. В реальной жизни ты тормозишь внезапно. И если автомобиль за счет четырех колес, за счет устойчивости, ему простительны ошибки при торможении, то только самые хладнокровные мотоциклисты могут полностью контролировать процесс торможения в экстремальной ситуации. Учитесь, учитесь тормозить. Это нужно уметь делать даже на велосипеде. Ах, да, чуть не забыл. Автомобиль быстрее тормозит, мотоцикл, крылья, ноги, хвост. Поверьте, если вы заснете прямо в дороге, это все не будет иметь никакого значения, уж поверьте. Пожалуйста, не забывайте про отдых.